Это самое простое блюдо, которое можно приготовить в тандыре, в обычной яме. Выкопали ямку, накидали туда дров, и вот такое блюдо классное готовое. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю бараний окорок в тандыре. И не просто в тандыре, а в земляном тандыре, то есть в обычной ямке. Вот такой классный окорок запеченный получился. И теперь давайте посмотрим, как все-таки ее нужно приготовить, чтобы она получилась все-таки мягкая, сочная и вкусная. Окорок. Бараний окорок. Обалденнейший. Сейчас я буду готовить его к запеканию в тандыре. Тандырчик у меня маленький, поэтому и окорок у меня маленький. Вот такую классную заднюю баранью ногу я взял у Владимира. Это самый лучший мясник в нашем городе. Владимир, большое тебе спасибо и передайте привет. У тебя, как всегда, вот такая обалденная баранинка. А сейчас я возьму и достану из этой задней ноги лимфоузлы или без как полностью достать все лимфоузлы из баранины смотрите ссылочка вот здесь вверху обычно лимфоузлы в задней ноге располагаются вот здесь в толще мяса на соединении вот этих всех мышц я изнутри делаю разрез и вот здесь где идет жилка по жилке следую и где-то там будет лимфоузел из-за того что баранчик маленький я думаю лимфоузел будет тоже маленький заодно вот эту жилку я удалю тоже самое важное оставить разрезик маленьким чтобы ножка сохранила свою форму угу. вот здесь кусочек жирка и к нему прикрепляется жилка и вот я ее так поддеваю и ищу где она заканчивается а уж где-то там за жилкой прячется и без. Вот на этой жилке был вот этот кусочек жира. И пока я его искал вот там долго-долго, оказалось, что весь лимфоузел вот он здесь в этом жирке и есть. Поэтому дальше можно не искать. Мы его убираем. Лимфоузлы я удалил. И теперь все полностью как есть на ножке, так я оставляю пленочки, жирок, все-все-все. Рецепт будет очень простой, но в то же время очень обалденный. Это будет баранья нога, шпигованная чесночком и вот таким классным свежим розмарином и пряности. Сейчас я беру чесночок, немножко измельчаю, чтобы были хорошие такие кусочки для шпиговки и нашпиговываю полностью всю ножку. Я нарезаю розмаринчик на вот такие небольшие кусочки. Потому что таким способом легче будет доставать розмарин из мяска. И вот эти все хвостики не будут попадать на зубы. Самое лучшее сочетание у баранини это розмарин, чеснок. Конечно еще можно добавить и мятки, но это будет совершенно другой рецепт. Все готово. И вот в этот красивенький разрез у меня остался еще чесночок. И я его туда Полностью складываю и чесночок, и вот эти хвостики от розмаринчика. Баранью ногу я буду готовить в сетке, в сальнике. Но не в бараньем, а в свином. Поэтому она у меня будет полностью вся сочная и в жирке. Если у вас нет э, сетки или сальника, тогда в такие же разрезы нужно вставить еще небольшие кусочки свиного жира. Чтобы мяско не сохло и было сочненьким. Сейчас я ее натираю смесью пряностей и солью. Из пряности я использую... Зерна кориандра, черный перчик и зерук. Перчика побольше. Вот так. Чтобы пряности легче прилипали к бараньей ноге, и чтобы баранья нога получилась не просто ногой мясом в тандыре, а шедевром, я поливаю ее обалденным, свежайшим маслом Оливковым, первого отжима. Хорошенечко посыпаем. Не смотрите, это немного. Здесь и ровно столько, сколько нужно пряностей. Баранья нога будет отдыхать в холодильнике до завтрашнего дня. А потом она поедет в классный тандыр. Я включил тандыр. И сейчас я буду потихонечку подбрасывать дровишки тоненькие, чтобы весь тандырчик земляной хорошенечко прогревался. И потом там будет... Ох, тепло здесь уже. И потом там будет окорок. Бараний окорок. Обалденнейший. М -м, как быстро, хорошо идет. А это вентиляционное отверстие. Греется Янка Уже кирпичики побелели Но я думаю еще мало Можно подбрасывать дровишек А теперь, смотрите, чтобы тандыр лучше прогревался, я его накрываю вот такой железячкой. И оставляю небольшой выход для газов. Вот здесь воздух входит для того, чтобы горение активно работало. А вот здесь он сюда заходит вниз и все, все горит и греется. Таким образом, когда я накрываю крышечкой, я экономлю топливо и тандырчик лучше и качественнее прогревается. Когда бараний окорок будет готовиться, с него будет капать сок, жирок из сетки, который его обернул. И он будет пропадать. Поэтому, чтобы это все сокровище сохранилось, я беру вот такой красивый казанчик. На дно его кладу все овощи, какие я хочу. И баклажанчики, морковка, лучок, острый перчик, чесночок. Все туда кладу, и оно будет вместе с бараньей ножкой готовиться, пропитываться именно тем соком, какой мог бы убежать, и будет еще вот такое классное второе блюдо. А теперь, баранья нога, вот заматываю ножку в свиную сетку. Вот такая лялечка классная получилась. Немного углей я достал и освободил вентиляции, чтобы был приток свежего воздуха. Ой, Вот так. Теперь это накрываю все листом, на котором сейчас лежат угольки, и сверху накрываю мешками. Все. оставляю на часик, может быть чуть больше. Вот так классно шипит и булькает в тандыре баранья нога и овощи. Прошел час и несколько минут. Надо быть осторожным. Надо быть очень осторожным. Вот она У -у -у. красавица. Вот так. О, и здесь что-то осталось. Все угольки полностью растворились. Даже не нужно чистить тандырчик. Спасибо тебе, тандыр. К этому блюду лучше всего, конечно же, подходит красное сухое вино. Вообще горячая. Надеюсь, ножка не такая горячая. Так. О, какой аромат. Смесь розмаринчика и чесночка. Классно. Угу. Ляска мягенькая, но, конечно, если было бы время, можно еще минут 20 подержать в тандырчике, но все равно очень мягкая. А моя самая любимая часть, это, конечно же, галяшка. М -м -м. Галяшка, конечно, класс приготовилась. Хотя она и самая жесткая, но все равно самая вкусная и приготовилась мягусенькая получилась.